Сегодняшняя тема нашей встречи холестерин. Для чего важен человеку холестерин и как можно помочь организму при изменении липидного обмена при помощи мицеллярных препаратов. Ну. Холестерин это, наверное, самое известное жировое соединение организма, и, безусловно, о нем очень много пишут, много информации появляется. И обычно упоминает повышение уровня холестерина или плохого его фракции, плохое, образующее повреждение сосудов, жировые пляшки на стенках. Это состояние называется атерсклерозом. Она опасна, что повреждает сосуды что улучшает, ухудшает состояние доставки крови к организму и тканям, к органам, и что возникает риск при сахарном диабете, гипертонической болезни, инфаркте, инсульте. Ну и давайте в конце концов разберемся, что такое холестерин, зачем он нам нужен и чем он так страшен. Итак, по поводу холестерина. Холестерин или холестерол – это жироподобное вещество, которое относится к классу липидов. Холестерин не растворяется в воде, и поэтому его транспортировка по сосудам в крови происходит при помощи липидов, то есть грузовиков, которые переносят холестерин по организму. И мы об этом сегодня будем очень много говорить. Холестерин необходим нашему организму. Это жизненно важный компонент Нашего организма. Ну, Во-первых, он входит в состав клеточной стенки, обеспечивая прочность, защищает клетки от повреждений. В каждой клетке нашего организма а в составе ее оболочки входит холестерин и его молекулы. Холестерин имеет ведущую роль в синтезе витамина D, помогает транспортировать в коже, трансформировать витамин D из неактивной формы в активную форму. Входит в состав холестерин гормонов, в том числе половых астероидных гормонов. Из холестериновых молекул в печени синтезируется желчь, то есть он участвует в желчеобразовании. Это густая желтая жидкость, которая помогает расщеплять и переваривать жирную пищу. За счет достаточного количества холестерина активно усваиваются другие жирорастворимые витамины, такие как А, Е и К. В основном холестерин вырабатывается самим организмом до 80%, что составляет в среднем 1,5-2,5 грамма в сутки. Остальное 20% холестерин поступает у нас с пищей. При необходимости холестерин может производить любая клетка нашего организма, но основную часть занимает выработкой холестерина именно печень. Ежедневно организм человека расходует 1200-1300 мг холестерина. Часть идет на образование желчных кислот, стероидных гормонов, другая часть выводится с теряется с эпителием кожи, секретом сальных желез. Для его восполнения организм ежедневно синтезирует 800-1000 мг в сутки холестерина. И дополнительно мы его получаем с пищей где-то 500 миллиграмм в сутки у нас получается. В организме холестерин про, происходит довольно сложный путь превращения, который обеспечивает холестерин в система, То есть в крови холестерин находится в связанном состоянии и его транспортируют э, белки. Холестерин, который содержится в продуктах питания, всасывается в тонком кишечнике и переносится в печень в составе а, липопротеидов низкой плотности. Липопротеиды низкой плотности состоят в основном из три глицеридов и жирных кислот. И Эта же форма белков помогает транспортировать холестерин из печени в другие органы. В клетках находятся специальные э, рецепторы холестерин, для холестерина липопротеидов низкой плотности соединяясь с которыми холестерин способен проникнуть внутрь. То есть и холестерин, только холестерин в составе липопротеидов низкой плотности может проникнуть в клетку, потому что только такие есть рецепторы у клеток. Избыток холестерина удаляется из клеток другими белками, липопротеидами высокой плотности. С ними они поступают обратно в печень, далее в желчные, перерабатываются в желчные кислоты и в тонкий кишечник. Свое название ⁇ Холестерин липопротеиды низкой плотности ⁇ и ⁇ Холестерин с липопротеидами высокой плотности ⁇ получил из-за особой распределения этих белков при центрифугировании в сыворотке крови. Первые обычно оказывается в верхнем слое, то есть это липопротеиды низкой плотности, так как имеют меньшую плотность. А вторые создает, создает более плотный поток, поэтому они оказываются во втором слое. Именно низкой плотности холестерина имеет в виду, когда говорят о его вреде для здоровья. Это справедливо, так как его излишки прямо связаны с сердечными сосудистыми заболеваниями, сахаром диапедом, нарушением кровообращения, риском инсультов. Дело в том, что липопротеиды низкой плотности способствуют накапливаются то есть три глицеридов простых жирных кислот. Перегружают печень, способствуют развитию желчекаменных болезней. И холестерин высокой плотности тормозит этот патологический процесс. И частично нейтрализует действие плохого холестерина, так часто его пишут, в литературе описывают, то есть липопротеидов низкой плотности. Дефицит холестерина встречается вообще в организме очень редко. Это редкое заболевание, когда не усваивается холестерин. В основном это нарушение механизмов усвоения жиров и некоторые патологии печени и щитовидной железы. Гораздо чаще встречается его избыток, то есть гиперхолестерин Холестерин, который не был использован клетками, остается в крови. Со временем он налипает на стенки сосудов, образует бляшки, которые мешают кровотоку, а затем вовсе могут его и прекратить. Закупорка сосудов по всему телу, это и называется заболевание атеросклероз. У людей с высоким холестерином повышается риск инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, сердечных приступов, сердечных недостаточностей, заболеваний периферических или центральных сосудов. Но это, конечно, когда уже процесс очень сильно разрастается. Обнаружить гидрохолестериномию можно только лабораторным путем. Как правило, незначительное повышение холестерина симптоматически себя никак не проявляет. В среднем содержание общего холестерина должно превышать 5,2 ммол на литр. Но при оценке уровня холестерина учитывается, конечно, много факторов. Это и возраст, и пол, и наличие физической нагрузки, потому что при именно профизической нагрузке холестерин расходуется нашими клеточками. Прием гормонов, антибиотиков и других препаратов, которые могут повышать холестерин в крови. В ряде случаев используют не только измерение общего холестерина, но также его фракции. Например, три глицеридов. Три глицериды это показатели, грубо говоря, наших жиров, насколько жирная у нас кровь. В норме она варьируется 1,7 ммоль на литр. Либо протеиды высокой плотности в норме должны быть 1,2 ммоль на литр, либо протеиды низкой плотности в норме не менее 3 ммол на литр. Также есть еще липопротеиды очень низкой плотности, менее 0,8 ммол на литр. Также липидный профиль включает в себя ряд расчет коэффициента атерогенности. Очень важный коэффициент это составляющий липопротеидов высокой плотности и липопротеидов низкой плотности, то есть холестерин с этими фракциями. Его норма колеблется в пределах 2,2-3,5. Если коэффициент атерогенности составляет 3 и менее, риск возникновения атеросклероза очень минимальный. Вот при возникновении цифр 3,4 риск умеренный и требует коррекции диеты, изменения образа жизни. Если коэффициент атерогенности больше 4, то это свидетельство о высоком риске развития сердечно-сосудистой патологии, инсульте, инфаркте. Что же надо есть и каким образом питаться для того, чтобы снижать холестерин в крови? Ну, Во-первых, это надо взять сладкое под контроль. Сегодня доказано, что избыток в рационе быстрых углеводов ⁇ это первое, что существенно влияет на уровень холестерина и его состав. Объясняется все очень просто. Избыток быстрых углеводов ухудшает состояние печени, а печень синтезирует 80% холестерина в крови. Запомните, что все, что хорошо для печени, то полезно для снижения холестерина. То есть если... Мы бережем печень, то и холестерин у нас становится в норме. Ну. Также очень важно взять под контроль все продукты, которые содержат белую муку. Потому что это углеводы, которые, собственно, в нашем организме, как белая мука, она, в общем-то, рассматривается нашим организмом в целом как быстрые углеводы и тоже считается как сладкое. Убрать из своего организма из своего рациона транжиры. Они скрываются во всех видах кондитерских изделий и маркируются под разными названиями гидроганизированные растительные масла. Поэтому внимательно, пожалуйста, читайте этикетки и старайтесь не употреблять данные транжиры. Дело в том, что они ухудшают состояние печени и при потреблении трансжиров. Печень вырабатывает больше холестерина. Следите за белком. Норма белка для человека 0,8-1,2 грамма в сутки на килограмм массы тела. Вы можете самостоятельно почитать, сколько вам необходимо белка. Дело в том, что холестерин, мы уже говорили об этом, что холестерин переносит белки. И вот в липопротеидах низкой плотности, очень много холестерина, а самого белка мало. А вот в липопротеидах высокой плотности холестерина мало, потому что его забирают из клеток организма, а белка много. И если в вашем организме недостаточно потребления белка, то собственно откуда взяться липопротеидам высокой плотности? То есть то тем белкам, которые забирают холестерин из клеток организма. И также забирают холестерин из крови, которые клетки не воспользовались холестерином, и он циркулирует у нас с липопротеидами низкой плотности в крови. Именно эти липопротеиды высокой плотности у нас и забирают холестерин. Поэтому белок очень-очень важен. Повторюсь, 0,8 – 1,2 грамм на Килограмм массы тела. Рассчитать свой белок очень легко. Регулярно питайтесь. Выброс желчи идет в момент приема пищи. И вместе с хорошим оттоком желчи уходит и лишний хоростелин. Питаться рекомендовано 3-4 раза в день. Это минимально. Следите за водой. 30 мл на килограмм веса. Норма потребления свободной жидкости. Если вы склонны к отекам, то набирайте свою норму очень постепенно. Оптимальный питьевой режим также улучшает и качество желчи и желчный отток. Следите за клетчаткой. 400 грамм овощей в вашем рационе должно быть ежедневно. Это минимум, можно больше, но не забывайте, что овощи и фрукты должны присутствовать в вашем рационе. Включайте в рацион продукты, богатые фитостерином. Продукты жирового происхождения содержится холестерин. И запомните, пожалуйста, холестерин это содержится в продуктах именно животного происхождения. Ни в каком масле растительном холестерин содержаться не может. Это уловка маркетологов. Очень часто мы видим в магазинах надписи на бутылочках растительного масла о том, что не содержит холестерин. Он не может просто содержать его растительное масло, потому что оно растительное в происхождении. Итак, фитостеорин. Это аналог холестерину, и он содержится в растительных веществах. У него есть одно замечательное свойство. Оно способствует выведению избыточного холестерина из организма. Лидеры по содержанию фитостеринов это кунжут, миндаль, оболочка риса, кунжутовое кукурузное масло, кукуруза, ростки пшеницы, облепиха и различные ее масла, фасоль, цитрусовая овсянка. Регулярно включайте такие продукты в свой рацион. Что делать с жирами? На самом деле не нужно отказываться от жиров и жестко сокращать их рацион. Они нам нужны для постройки мембран клеток, для синтеза гормонов, Нужно привести пропорции растительных и животных жиров в физиологическую норму. Один к одному. Современный человек имеет в рационе избыток жировых жиров насыщенных, твердых. И резкий дефицит жиров ненасыщенных, то есть те, которые жидкие. Для выравнивания пропорций можно просто обойтись Убиранием видимых жиров животных продуктов приготовки, в том числе и кожу убираем. Выбираем молочные продукты средней жирности, не высокой жирности и не низкие, не обезжиренные. Желток сокращаем 3-4 раза в неделю. Возможно отказаться временно от твердых сыров и ограничить сливочное масло не более 5 грамм в сутки. Вместо масла и сыров обязательно добавить в рацион ори растительные масла авокадо в среднем в течение суток у вас должно быть около 30 грамм ненасыщенных жиров это улучшит состояние печени выровняет фракции холестерина заправляйте салаты полезными маслами ешьте в полник немного орехов посыпайте блюдо кунжутом то есть заменяйте свои любимые блюда постепенно в качестве источника белка можно брать три раза в неделю, выбирать рыбу. А также индейку, телятину, курицу без кожи, дичь, кролика. Все это поможет вам постепенно снизить холестерин. Важно, что подсолнечное масло, а уж тем более, что рафинированное, не относится к полезным жирам. Выбирайте различные виды растительных масел. Дополнительно необходимо отказаться от курения, в том числе от пассивного, увеличить физическую активность, нормализовать режимы питания и сна, привести вес к, норму, к норме. Что касается известных препаратов, которые часто рекомендуют врачи, статинов. В чем, в общем-то, заключается их особое действие? И дело в том, что именно статинины. В печени блокируют фермент, отвечающий за синтез холестерина 3-гидроксиметил, глутарил, а аредуктаза. Наряду с блокировкой фермента повышается адсорбция липидопротеидов низкой плотности в крови. Поэтому результат собственно, от таких препаратов есть и он снижает холестерин. Но поймите, что эти препараты снижают сразу весь холестерин. То есть не только протеиды низкой плотности и липопротеиды высокой плотности. А он нам же нужен для половых гормонов, для стероидных гормонов, для синтеза выработки витамина D. Нам нужен холестерин. А статина блокирует весь холестерин напрочь. То есть он заблокирован. Поэтому польза статинов, конечно, с одной стороны, есть, с другой стороны, оно и портит наш организм. Снижение холестерина подразумевает целый комплекс действий, направленных на создание правильного образа жизни. Европейское общество кардиологов для нормализации уровня холестерина рекомендует отказаться от редных привычек, вести активный образ жизни, чаще ходить пешком, заниматься люби, любым видом активности, бег, танцы, ну, Стараться, чтобы физическая нагрузка была от 30 до 60 минут в день. Следить за весом. Рекомендуемый объем талии у мужчин 94 см, у женщины до 80 см. Перейти на правильное питание или придерживаться снижения холестериновой диеты и несколько раз в год пропивать профилактический препарат для поддержания холестерина в норме. В качестве профилактических препаратов снижающих холестерин можно рекомендовать мицеллярные функциональные напитки компании Мицелай. Функциональные напитки – это один из видов семейства функциональных продуктов, под которым принято понимать напиток, содержащий ингредиенты, способствующие сохранению и улучшению здоровья. Концентрированные мицеллярные функциональные напитки компании Мицелля, Мицелайн это высокоэффективные, биодоступные, легко легкоусвояемые препараты. Основу мицеллярных напитков составляют а, наночастицы мицелла, структура которых повторяет а, структуру физиологических мицелл, которые у нас вырабатываются при пищеварении. Мицеллы это транспортные единицы, которые собственно не растворяются ротовой полости, не в желудке, они растворя... могут растворяться и всасываться только в кишечнике. Поэтому мицеллярные продукты и мицеллярные напитки в своем... при своем ведении употребления у них является стопроцентная биосвояемость, потому что это мицеллярная форма напитков. И первый препарат, о котором, о мицеллярном препарате, о котором бы я хотела поговорить, я его, кстати, не взяла среди баночек, извиняюсь, это гепатик. Гепатик комплекс. В состав входит масло расторопшее, оливковое масло и витамин Е. Масло расторопшее ⁇ это известный гепатопротектор и научно доказанные защитные свойства. Гепатопротекторы ⁇ те вещества, которые восстанавливают. Предотвращает разрушение клеток, мембрану, ускоряет регенерацию гепатоцитов клеток печени. А гепатик, мы его так между собой называем гепатик но гепатик-комплекс улучшает синтез выведения желчи, восстанавливает клетки печени, повышает ее детоксационные возможности. Дело в том, что сам препарат и сам функциональный напиток, конечно, не влияет на холестерин и на его функцию. Но так как основную часть выработки холестерина происходит все-таки в печени, то улучшение работы печени и восстановление ее работы – это один из важных шагов при снижении холестерина. Профилактическая доза данного препарата – 1 мл для лиц до 80 кг. Терапевтическая доза – 2-4 мл. Все напитки мицеллярные пьются желательно вне приема пищи за 2 часа до еды или через 2 часа после еды, запивая или растворяя в любимых напитках или в любой жидкости. Дальше я бы хотела рассказать о витамине С. О нем много есть информации, что он снижает артериальное давление, что укрепляет стенки сосудов, стимулирует выработку коллагена, но кроме этого, исследования показывают, что прием витамина С заметно снижает количество плохого холестерина, то есть липопротеидов низкой плоскости и избыточных триглицеридов в крови, что уменьшает риск развития болезней сердечно-сосудистых заболеваний. И наш препарат оскорбил. Life Комплекс – это мицеллярный раствор масла шиповника с оскорбилом, бальметатом и облепиховым маслом. Препарат эффективно устраняет дефицит витамина С в организме, препятствует развитию витамина С в дефицитных состояний, корректирует уже возникшие изменения в организме, связанные с недостатком витамина С. Препарат принимается независимо от приема пищи, Ежедневная профилактическая доза 1 мл, терапевтическая доза 2-4 мл. Дальше препарат, о котором я хотела бы поговорить, это префект комплекс или Супер префект комплекс. Поставить. Мицеллярный раствор на основе бетулины, экстракта березы, препятствует образованию Опухоли любой этиологии восстанавливает функции печени. Опять же, мы говорим о печени. Уменьшает проявление интоксикации, восстанавливает обменные процессы функции клеток печени, улучшает отток желчи. Снижает плохой холестерин, то есть это липопротеиды низкой плотности. И дело в том, что сам битулин по своей природе очень схож с холестерином. Их формула очень похожа. Поэтому, собственно, он и влияет на нормализацию уровня холестерина в крови и способствует его выведению из организма, а также повышению липопротеидов высокой плотности. Ежедневный профилактический прием 1 мл, терапевтическая доза 2-4 мл. В марте-апреле этого года компания Мицелайн проводила исследование. Среди двух 12 извините, добровольцев, на действие функционального напитка супербитулокомплекс, как он действует на холестерин. И 12 участников до исследования сдали липидный комплекс и после приема 30 дней супербитулина по 2 мл в день сдали анализы на липидный комплекс. И какие же результаты мы получили. У всех участников отмечается изменение и показатели холестериновых фракций. Общий холестерин снизился незначительно у 50% участников. Были случаи повышения и повышение повышения общего холестерина. Холестерин липопротеидной низкой плотности основной массе участников снизился, но не достиг нормы. Триглицериды у 30% участников стали в норме, 60% участников триглицериды снизились, но не пришли в норму, а у 10% незначительно повысились. Коэффициент атерогенности снизился у большинства участников, что говорит об изменении соотношений липопротеидов высокой плотности и липопротеидов низкой плотности. У 70% участников в конце исследования млипопротеиды высокой плотности встали в норме. Исследование проходило всего 30 дней. Все добровольцы питались как обычно. Не было условий в данном исследовании соблюдать диету и соблюдать диету для того, чтобы холестерин снижался. Но тем не менее минимальные результаты изменения холестерина мы получили. Компания увидела, что у 70% участников появились изменения в холестериновом ряде и в том числе и фракции холестерина. Процесс восстановления и нормализации холестерина происходит постепенно и точно за один месяц. Но, тем не менее, доказано, таким образом для себя мы выявили то, что на самом деле наши препараты суперпитула, суперпитула на самом деле действуют на холестерин. И даже за месяц мы видим определенные результаты. Дальше препарат, который я хотел бы вам осветить по поводу профилактики снижения холестерина, это Герудо. Gerudo... Вот так отсвечивает что Герудо Комплекс, экстракт пиявки мицеллярной формы. Основные ингредиенты это экстракт пиявки мицеллярно-медицинский, кедровое масло, витамин Е. Медицинская пиявка является источником уникальных синтезируемых только в данном виде животно-различных соединений. Практически они представляют собой комплекс лекарственного препарата, в котором содержатся герудин, дисбелазы, гелорнидазы, пделины, простагландины, энглины и другие биологически активные вещества, обеспечивающие защитные противотромбическое, и, и противолитическое и антиатеросклеротическое действие. Можно много говорить о пользе пиявки. Но что касается снижения холестерина, вещества, находящиеся в экстракте пиявки, разрушают тромбы и жировые скопления ну, во внутренних стенках сосудов. То есть те накопления, которые наши сосуды получили получили в результате нашей деятельности, что и приводит к антисклеротическому действию. У этого препарата есть противопоказания. Повышенная кровоточивость слизистых, язвенная болезнь желудка 12 перстной кишки, геморрагические диатезы, заболевания, сопровождающиеся понижением свертываемости крови и повышение чувствительности к препаратам компонентам препаратов. Ну, это противопоказание есть, конечно, у всех препаратов мицеллярных, повышенная чувствительность какому-либо из компонентов препарата, конечно, аллергические реакции исключить нельзя. Для уточнения риска повышения травмообразования рекомендовано перед началом приема все-таки сдать комплексное исследование, направленное на оценку состояния систем свертывания крови гемеостазиограмма или коугулограмма, как его еще называют. Профилактическая доза данного препарата 1 мл. Для лиц весом до 80 кг. Терапевтическая доза по выраженным патологическим проявлениям может составлять до 4 мл. Еще один препарат я хотела бы осветить в рамках профилактики снижения холестерина. И для многих, наверное, это будет удивление. Это препарат глюконорм комплекс номер один. Мицеллярный препарат для профилактики развития метаболического синдрома, в первую очередь повышенного уровня сахара в крови. Метаболический синдром – это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, нарушение реакции клетки к инсулину, инсулинорезистентность. Нарушение реакции к повышению уровня сахара, гипергликемия и холестерина в крови дислипидемия. Обмен липидов тесно связан с обменом углеводов. Поступающий в организм в избытки углевода превращается в жиры. И наоборот, при голодании жиры разрушаются и служат источником энергии. Так вот, состав. Данного препарата входит джинненно-сильвестра, э, джин ядровое масло и витамин Е. А, джинненно-сильвестра это многолетняя древесная лоза. Она прорастает в Индии, в Китае, а, но у джинненно-сильвестра есть а, несколько эффектов. Ее называют разрушителем сахара, своего выявления на, метаболический, на метаболизм углеводов. Она уменьшает тягу к сахару, делая сладкие продукты менее привлекательными. Одним из основных активных компонентов этого растения является дженыминная кислота, которая помогает подавлять сладость. То есть сладкие продукты данный экстракт делает несладкими. Помогает снизить уровень сахара в крови, обладает антидиабетическим свойством и включена во многие схемы лечения при сахарном диабете. Джим JimNem Silvestre, способствует поддержанию благоприятного уровня инсулина за счет того, что увеличит производство инсулина и стимулирует э, выработку инсулина в поджелудочной железе. Способствует регенерации выработки э, инсулин продуктивных островков клеток островковых. Это помогает снизить уровень сахара в крови. Может способствовать снижению веса. Есть исследования, которые подтверждают, что Дженнемис или вестерс способствует снижению веса. И важный момент, понижает уровень плохого холестерина и триглицеридов, Снижает риск суточных сердечных заболеваний. Дело в том, что несмотря на то, что, что Дженема Сильвестра зарекомендовала себя как препарат, как препарат, снижающий сахар, есть исследования, что также она влияет на сассивание жиров и уровень липидов в крови. В исследовании с участием людей с умеренным ожирением показало, что Дженема Сильвестра снижает уровень триглицеридов, плохого холестерина, то есть либо протеидов низкой плотности. И более того, она повышает уровень хорошего холестерина, либо протеидов высокой плотности. Поэтому этот напиток я вам и советую, как в качестве профилактического препарата для снижения холестерина. Единственный напиток, который в ряде мицеллярных напитков, Который, профилактическая доза которых составляет 1,5-3 миллилитра, а терапевтическая доза составляет 3-6 миллилитров. А, при этом пузыречек у GENEMIS LVESTRE 50 миллилитров, а у всех остальных препаратов 30 миллилитров. Это связано с тем, что на месяц препараты, конечно, нужно больше. Желательно начать прием всех препаратов с минимальных доз, не забывая, что может быть аллергические реакции, и вообще реакции организма. Начинать с минимального доз 0,3-0,5 мл, дальше доводить до профилактической дозы или для терапевтической, если это надо. Но не начинайте, пожалуйста, сразу с усиленного доза, потому что это зачастую приводит к ухудшению состояния организма и изменения, в общем-то, и дальше. пациенты начинают говорить о том, что у них ухудшается состояние через несколько дней. Обострение, возможно, где-то через 3-5 дней. Ну, наверное, это все по поводу холестерина.